Ну так, -с. получается, первый раунд начался. Да, Что же нам сейчас покажет данная игра? У нас, как видно, перспективная команда. У нас сразу челик на побои пошел на миддл. Дядя, меня убили. Смотри, чекай, чекай, чекай, смотри. Че? Хорош, блядь. Блядь. Давай, я тебе верю. Блядь. Ой, извиняюсь. Тихо. Они за... Ой, блядь. Тихо, тихо. Тряп, пацаны, драйв. Просто вот он отряд. Он дефизит, он дефизит, он дефизит. Ну-ка, ну-ка, Все бред, с вами Костая Джасти. И да, в этом видео мы с моим хорошим другом Ауди, которого вы могли видеть в предыдущих моих видеороликах. Uh, решили посмотреть, как играют бронзы в 2021 году. Uh, если хотите, можем снять такой же видос, но только уже в напарниках. Поэтому ставьте лайки, ставьте лайки, ТД. Извиняюсь, что видеороликов не выходило две недели. Uh, я праздновал свой день рождения, которое было 6 числа. Uh, и много очень отдыхал. Ну, кстати, мне было лень просто снимать видеоролик. Да и плюс этот видеоролик вышел сложным. Поэтому, извиняюсь. Приготу ну, надеюсь, вы приготовились еще что-нибудь покушать. Заверли себе чейчик. Э -э и приятного вам просмотра. Короче, я знаю, что я здесь. Возьму, смотри, сейчас. я возьму М60, тупо дверь зажму. Смотри, чекай, хотя бы один давай, килл давай. дам. Смотри, смотри, один кил дам. Давай, давай, 100% Абсолютно, просто предупреждаю тебя. Дал что-нибудь? Дал? Нет, не дал. Давай, я <урунную> сможешь, ты сможешь, красава, давай! Ничего не смог. Коллон, колонны, колонны челики. Я убил. А -а -а. да. Хорош. А, -а, -а меня плохили на нож! Упустили <существ> бота. А, фонтан! Фонтан! Бежит! У него М16! Как думаешь, заметить меня? Я смог домой. Смотри, а смотри, там, смотри, смотри, я еще буду заметит, если... А вот он, второй вход, там второй вход! Второй вход! А, нет, он нашел ушел. Второй вход ушел! Второй вход. Я прохожу мимо, я прохожу мимо! Тихо, я прячусь, прячусь, прячусь, прячусь. Он запах сидит в лапах, как лабалхончик. А, да, да. Он призаджается. Он тебя... А, он, он заметил! Он нычку чекнул, он нычку чиху, понимаешь, он не знает про нычки. Иди к тебе. Тихо. Да в пачку. И уходи, в А на нож, давай на нож. А хайшка будет троллить, ты понял уже. Второй ход, второй ход. А я не понял! Он идет, идет, идет. Он прошел, он не заметил, он не Бега, бля! Че? Э? Че ты сделал? Зачем? Че-че-че-че-че... Давай, наношу, наношу! У меня тоже не заметил. это че такое? Смухи будет всех убивать. И тролль челиков. Я справился, я не справился. Все... Ханты... ХААААААААА ОК, САГИЕ! Фу, хороший все лучший, лучший лучший. Он и Еще идет, Идет, идет, тихо идет. Выходи на наш его, он вон вошел. Все, ласт, ласт, ласт. Он карман, карман, жив. Ещё хаешка, есть хаешка, есть хаешка. Нет, нету, нету хаешки. Давай дам хаешку. Давай обойду. А, мы, там, там, там, там. Или нет, там, там... <связывая> а, он прыгнул! А! А! А! А! А! А! А! А! А! А! Банан А! А! А! А! А! А! А! А! А! Стоит такой, блядь. Страшно. Идут. Бегу, А, Есть Блэнт. The the они На, тебе. Хорош. Тихо. Они ушли с Б. Они у меня. Они к тебе. Они... У меня тоже есть. Привет. У меня тоже есть. Блять. О, привет. Не пизда. Ааа. Блэн. Тебя. Mm -hmm. Я, я взял... ждет, да, я ждет. Иди с пендю, так с пендю, иди сзади пендю, иди флеш пендю, иди с пендю, иди назвать потерять. Это тебе Киевский. Во второй игре напался человек с голосовым чатом. Мы решили на нем поугорать. И вот что из этого вышло. Дела. Алло, алло. Кто ты, кто ты? Мне скучно, Мне скучно. Я, я Dungeon Masters. Джема. У Ой, ты что, джемасти? Что именно? Фистинг S. Окей. Да ты у нас одношаговый сейчас. Да. Данджин мастер, сколько Крутой, крутой. Mm -hmm. Ой, случайно. Чипы типа поставили бамбу. Сейчас. Типа мы ее поставили. Пип. Стой, стой, стой, стой, стой. Типа. стой не ставь ее. Боб has been planned. Я специально, короче, сам вы хочу посмотреть, как наши играют. Отлично. Я умер. Я был встречи, как наши люди играют. Давай, Деньзмастер, ребят. Он, к сожалению, нас не слышит, но мы в него верим. Мы в тебя верим, давай. Стреси, стреси, уже захуд. Где они? Где они? Давай, Деньзмастер, мы в тебя верим. Он нас не слышит, к сожалению. вот, вот! Хорош, красава, Деньзмастер. О! Он меня не видит, он не видит, он не видит меня! Он не видит меня! Он не видит меня. Я спрятался, я Тихо, тихо, тихо, тихо. Смотри, он не видит, он не видит! Он не видит! что? Двое. Стой. Кидай смок, кидай смок! Верен? Почти, стой. Да! Тихо. О! Он право оттуда упал в упор. Флэшку Он фу флеш? Блин, Не спалили. Тихо-тихо-тихо-тихо <смех> Ну и вот такой получился видео прикол. Всем спасибо за просмотр. Uh, опять же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите обязательно комментарии. Все 3, 10, да. Ну, а новый ролик уже совсем скоро. Uh, поэтому. Ждите. Ну а с вами был Кстати Джасти. Еще увидимся. Пока!